Выбираем понедельник, кнопкой «H» устанавливаем текущее время, устанавливаем 7 часов утра. Кнопкой «M» устанавливаем минуты, устанавливаем 15 минут. На таймере установлено текущее время. Понедельник. 7 часов утра, 15 минут. Программирование таймера. Кратковременно нажимаем на кнопку P. На экране появится один он. Это время, когда замкнутся контакты ле, то есть включится нагрузка. Кнопкой D выбираем день недели. Возможен выбор. Вся неделя. Отдельно каждый день. Понедельник, среда, пятница. Вторник, четверг, суббота. Суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда. Четверг, пятница, суббота. С понедельника по пятницу. Вся неделя, кроме воскресенья. Выбираем все дни недели. Нажатием кнопки H+, выбираем часы. Выбираем 19.00, то есть 7 часов вечера. Кнопкой M+, выбираем минуты. Выбираем 30 минут. Еще раз нажимаем на кнопку P. На дисплее появится один OFF. Это время, когда разомкнутся контакты реле. То есть выключится нагрузка. Кнопкой D+, выбираем день недели, выбираем всю неделю. Кнопкой H+, выбираем часы, выбираем 7 часов утра. Кнопкой M+, выбираем минуты, выбираем 30 минут.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 И можно запрограммировать еще одно выключение таймера. И так будет продолжаться до 16 раз. Нажатием на кнопку с символом часы можно быстро выйти из режима программирования.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 Режим, он. Контакторы ли постоянно замкнуты, то есть нагрузка включена. В нижней части дисплея будет отображаться выбранный режим. Если контакторы ли замкнуты, то в верхней части таймера будет светиться красный светодиод, который сигнализирует, что нагрузка включена. Кнопкой с надписью S-drop R можно быстро удалить запрограммированное. Время включения или выключения таймера. Для этого нажатием на кнопку P. Надо зайти в режим программирования. Найти нужную временную точку. Возьмем один of Нажимаем на кнопку с надписью SR. Настройка удалилась. Следующим нажатием на кнопку ST роп можно восстановить настройку.